Приветствую всех в школе Джобса. На прошлой неделе вы оставляли комментарии под видео про идиомы из песен, и пару из них попало в этот выпуск. Всем спасибо и приятного просмотра. The pump, the better run, better run, run, Дословно, PumpDup переводится как качать что-либо, а на самом деле PumpDup Kicks это крутые и дорогие кроссовки. Он говорит: Эй, богатенькие детишки в дорогих кроссовках! And right, now right now, it's a У него сейчас словно стальную нож в горле, и это значит, что ему сложно дышать, и он ничего не может сказать. Здесь используется игра слов pain, это оконное стекло, и pain, как вы наверное догадались, переводится как боль. Можно перевести как понятное, почему окно символ боли. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть все видео и оставляйте комментарии песни, которые вы слушаете. Может они попадут в следующий выпуск и делитесь этим видео с друзьями. До скорых встреч!